Итак, сегодня у нас 14 июля 2019 год. Наш гуматик ЗАБИО, ЗАЗРочка, значит, сейчас мы будем обрабатывать половню. Заливаем гумат. Юр, давай заливай воду. 200 грамм на 20 литров воды. Так, есть. Смелее, смелее С той стороны смой да. ну, Отлично Вынесение гумата под половню Посадили мы в том году половню Вот такое вот красивое дерево Видим наш красавец гумат вышло ну вот после обработки гуматом лес чистый не черный вот, видно что нехватка калия железок раздали гумат калия посмотрим как будет дальше вот. такая вот полония как раз перед цветением скоро она будет у нас цвести уже да